Привет. Привет. У меня сегодня в костях Женя, а Женя хозяйка телеграм-канала ReadMyJewels. И я сейчас уже не спрошу калерный вопрос. Первый вопрос был такой у меня голове, я придумал. Женя, а, а ты же химик и работаешь химиком и химиком на пищевой промышленности, и как же ты вдруг стал вести ювелирный телеграм-канал? А -а -а. Пытаюсь вспомнить, и мне украшения начали нравиться примерно еще в студенчестве. А, у меня где-то в 2008 году были самые крутые этнические украшения во всем Питере, мне кажется. Да? В да. чем в этнографическом музее? А, не, не совсем. Так, ты уже это вырежешь? Нет. Блин. В порядке. Ничего страшного, ты еще не сказала. Окей. Okay. И <laughs> все, да, вот так вот. И ты решила, что да, в студенчестве тебе нравились украшения. А сейчас ты не студент, а канал у тебя есть. А, да, то есть прошло что уже, стало наверное, кипения, лет 10. Что ты не смогла терпеть больше. А, были моменты в сети, всякие скандалы, интриги, расследования, и мне в тот момент показалось, что. Наши потребители очень мало знают о том, что происходит в мире украшений, мире авторского ювелирного искусства. Сейчас упадет собака. Ну, а насколько большой потой в этот мир авторское ювелирное искусство? Он миниатюрный и для избранных. А получается, что, как бы, может быть, и хорошо, что миниатюрный, миниатюрные, что от отделяешь людей так легко. Представляешь, все бы вас украшения были? А, я не знаю, что на это ответить. Я тоже не представляю. Вернемся к списку, сейчас я его найду. А расскажи про название канала, почему вот именно так Рик Майджуэллс? По названию книги «All Bright читайте по моим брошам. Все очень просто. Ты читала книгу? Чего? А Черт. ты? Я, я даже не, не видел живьем нигде. Я, кажется, вот не... я тоже и на эту я успокоилась. А ты планируешь ее купить хотя бы? Я сейчас найду где. А не нашла еще где? Да как а ты изучила брошки малин обрать Да. Какая твоя любимая? Юра. И на канале есть рубрики. И какая же, Жанни, твоя любимая рубрика, от которой ты больше всего сил отдаешь? Мне очень нравится делать подборки. А подборки. твоя любимая рубрика на моем канале. А, отгадай. Ты тоже очень любишь мои подборки. Подборки я смотрю, но э, текст иногда прочитываю не весь. Но смотрю картинки все. Да какая? Какие у тебя, ты можешь сама выделить рубрики? А... Сейчас выронишь деточку. <свистит> Ювелирный променад я начала вести. Это про ювелирные маршруты по разным странам и городам. То есть я посетила некоторые магазины в Узбекистане, <свистит> Берлине, Таллине. Написала маршрут по одному из самых красивых районов Питера. <свистит> Это, это который последний был, нет? Который за, за, заканчивается в Биските. Это он? Да. Увидишь, я все читаю. А еще какие-то рубрики есть? Пятница, развратница. А что там? Там всякие непотребства и притулки. Пофигу. Ну-ка, ну-ка. Там всякие ювелирные непотребства. Что больше нет рубрик. Почему не величество мою любимую? Стоп, у меня больше нет рубрик. <свят> у тебя есть прекрасная серия выпусков, которые ты распаковываешь то, что ты где-то купила. И как ты долго это покупаешь. <свят> ну, <свят> как дело... тебя блокируют карты. <свят> Придет ли посылка по почте. А, то есть беспощадный анбоксинг? Да. <свят> <свят> Наше знакомство должно быть правильно такое, что ты сначала заказал у меня что-то, я тебе послал, а потом мы познакомились, Они а так вот скучно на выставке. Ну да, мы познакомились на выставке, но... Отставь ее в покое. Она, да, видишь, падает у тебя уже, боку у нее вся сложная. На выставке познакомились, да. Да, при я там была с подругой, и я такая, о боже мой, посмотри на вот эти вот колье, вот этот парень их сделал. Так и было Федорно. Не отгадала ты на ну, рубрику. Я вообще не была не в курсе, что она у меня есть. Я ее жду, продолжение это, конечно, Это же так прикольно, а ты, а ты забросила <св> Так, так, так. Ну и вот ты. Ну как долго ты ведешь телеграм-канал? С октября прошлого года. Скоро будет год? Да. И что, как ощущение? Mm. Круто. Круто. Не рассказывал, что все эти проблемы с обратной связью тебе недостаточно. А, да, я так понимаю, что проблема не только у меня, а у многих админов других телеграм-каналов в тех случаях, когда ты занимаешься не переводом новостей и не постами, о том, что о, смотрите, какая крутая штука на распродаже за какие-то неприличные деньги. А когда ты готовишь большой.. Пост, тратишь на его подготовку время, на написание, и ты его вывешиваешь, и он будто бы улетает в космос. То есть у тебя нет ни лайков, ни комментариев, никакого фидбэка, и это ведет к какому-то выгоранию. удовольствие того, который ты потратил на написание текста. Удовольствие, оно всегда идет во время написания текста, то есть ты тогда просто на кураже и такой, а быстрее надо это вывести, но когда ты это вывешиваешь канал, то все проходит, пост улетает в космос. Понятно. Были ли какие-то чудеса, которые с тобой произошли во время всего этого? Да, я познакомилась с тобой и ты подписался на мой канал. Это как лезть. Ну ничего. Все было так. Так. Так ну ты же сейчас больше уделяешь времени ювелирному искусству, чем до канала. Да. То есть сначала у тебя был такая, о, буду вести канал, я кучу всего знаю. Начала вести канал, за неделю у тебя закончилось вс, что ты знал, такая, о, надо все изучать. А, нет, так у меня не есть было. бесконечный источник картинок ювелирных украшений. Да? Мой канал. Да. Твой канал? Нет. Бездонный Инстаграм. Да. Да, да, да. Ага. Мой канал изначально начинался. Я просто вывешивала картинки красивых украшений, и это было все. Сейчас больше внимания уделяется текстом. Угу. И мне бы хотелось. Больше анализировать саму тему украшений, вдаваться в историю, потому что э, в историческом контексте украшения носили чаще, например, как обереги, да. Не то, что сейчас, ой, девочки, какие красивые цацки, хватаем все срочно. Вот так сейчас, да. Да. И погружаясь в историю, ты же сейчас находишь этих русских, которые спрятаны, художники. Как тебе это дается? Меня очень сильно угнетает ситуация с ювелирным авангардом тем, что информация по нему практически недоступна. То есть, если сравнивать авангардное украшение в Европе, то можно найти книги авторов, можно найти кучу фотографий их работ в интернете. У сейчас нас... и инстаграмы всего, и всего куча? Да, сейчас инстаграмы там всего куча, и тем не менее по тегу «Геннадий Линцов» можно найти только две фотографии, которые вывесила я. Да и... Да. И дело в том, что об этих авторах практически никто не знает, хотя в Советском Союзе сложилась очень интересная ситуация, поскольку это было задолго до эпохи интернета, когда у людей не было возможности что-то где-то подглядеть, переосмыслить, переработать. Также это... Да, Также это был Советский Союз, где большинство художников-ювелиров были невыездные. И несмотря на это, в то время делались безумно интересные работы, которые выглядят актуальными даже в наши дни. А продолжается ли у тебя соревнование с Настей Фисенко, что ты пытаешься опередить ее, пройдя нового человека? А, да, но теперь я познакомилась с большим количеством людей, у которых несколько тысяч подписок на украшения. Я сейчас слежу что за тем, что надо есть, находить игра, да? Да, аккаунты, чтобы никто из них не был подписан на это все. Алена, если ты это смотришь, то привет. Почему Алена? Мы про Настя Фисенко. И Настя тоже. Так, окей, вырежешь это. Нет, не вырежу. Итак, вот, значит, смотри. Настя не в курсе была, что я с ней в это играю. Теперь все еще сильнее уже случилось. Более острые соревнования. Хотя я вот то, что смотрю, куда ни ткни, как будто бы Настя прошла все мои подписки и переподписала на всех моих. Ну, я на самом деле не понимаю. Во-первых, как можно за день отсмотреть все украшения, когда ты подписан на несколько тысяч аккаунтов. Во-первых. А Во-вторых, мне очень нравится сам процесс поиска. То есть все мои подборки – это какой-то мой поиск. Мой инстаграм профиль об авангардных украшениях и модернистских украшениях – это также… Какой-то полет фантазии Кто и Кто из них? Кто именно? Из авангардов и модернизмов. Наверное, из советских ювелиров это все-таки Геннадий Ленцов. Ты с ним познакомился уже лично? Нет. Ну а что ты, напиши ему в фейсбуке, он есть там. Надо. Расспросила, как у него так вышло. Из немецких авторов это Герт Ротман. Напиши ему тоже. Все очень радостно отвечают всегда. Окей. Написать. У тебя будет уникальный контент. Мне очень нравятся еще работы Отмара Цшвайлера. не знаю. Кого ты любишь из модернистов? Если меня письменно спрашивают, я успею посмотреть книжечку и там вспомнить имена. А так я с памяти... У меня тоже где-то есть шпаргалка. Ты можешь свою шпаргалку мне прислать в электронном виде, и я ее запихну к описанию к видео. Нет. Чтобы люди тыкали смотрели. Нет. Спасибо. Последний вопрос. Значит, смотри, вот представляем, что ты отложила себе на колечко булгари 400 тысяч и решил не покупать колечко булгари, а купить современных мастеров. чтобы ты купила? Современных или авангард? Да. Твои же тысяч. Ну, мне кажется, вот он повод написать Геннадию Ленцову и познакомиться. Наверное, ну, хватит 400 тысяч, чтобы Геннадию купить. стоп долларов или рублей. рублей? Ты хотела дешевенькое колечко бугаря. Окей. Okay. Я бы тогда, может быть, посмотрела, сколько стоит еще ювелирная коллекция алмазов как это называется? Амазов? Книга... про... Алросу? Которая... Да, Алросу. И пошла бы по, автор, по авторам оттуда? Да, но мне у меня есть подозрение, мне бы не хватило денег. Там же у них а, бриллианты прям. Да. Наверное, да. чтобы не было бриллиантов, тогда хватит на все. Последняя рубрика подарков у меня. Вот для тебя серьги прекрасно Будешь это... Как гимнаст вот, с кольцами. Спасибо. Гигантские Серги Конга. Да. Из Титана. Ну, так получилось. Спасибо. Вот. Спасибо всем. Пока.